Итак, друзья, начинаем наше мероприятие. У нас сегодня собралось неверное количество в чате. Я смотрю народу. Пока можете задавать ваши вопросы. Они все поступают и копятся, и все они будут адресованы сегодняшнему нашему гостю. Сергею Маузеру, эксперту номер один сочного бизнеса. Пока поступают вопросы, Сергей, в двух словах расскажите о себе. Пару слов, может быть, кто-то еще не знает вас. Угу. Ну, меня зовут Сергей Маузер, я эксперт э, по свечному делу номер один в России, причем этот титул придумал, придумал не я сам себе, а в каком-то году, то есть э, так получилось, что приехали корреспонденты с общеизвестного журнала там, «С, патри... с патриархии», ну и как бы взяли интервью тоже у меня двухчасовое, Вышла заметка такая в журнале, то что, где они меня позиционировали как эксперта номер один. По всей видимости, я как-то так отвечал, вот. И после этого, то есть, э, был шквал писем, шквал других интервью и э, было предложение от издательства выпустить книгу. Эту книгу мы выпустили, ума э, разошлась с тридцатитысячным тиражом. И, собственно говоря, я даже как-то сам не заметил, как я сам себя начал называть экспертом номер один в бизнесе, хотя как таковым сам себя таким не считаю, потому что мне самому учиться и учиться. Так, теперь, Михаил, я вот по количеству участников смотрю, у нас собралось 7297 человек на данный момент Друзья, если кому не сложно, буквально сейчас, в течение, в течение минуты, напишите, пожалуйста, кто из какой России, из какого региона, прошу прощения, и поставьте ключик. Так, а мы с Михаилом подождем. Так, вижу Россия, Орел, Пятигорск, о, Белоруссия, Гродно, Казахстан, Кастанай. Греция даже есть. Италия. Отлично. Вас очень много. По формату сегодняшнему я понимаю то, что мы с Михаилом, то есть в течение полутора-двух часов не сможем ответить на все вопросы, которые будут поступать от вас. А рядом с собой я положу секундомер, потому что по внутренним ощущениям я вопросов на стол смогу ответить. И причем на каждый вопрос я буду отвечать не более минуты. Какие пожелания? Если тут есть мамочки молодые с детьми, то есть детей уберите, будет присутствовать ненормативная лексика. Потому что я сам себя знаю по качеству входящих вопросов, то есть могу где-то не сдержаться и ну, немного ответить грубовато. И что еще? Отдельная просьба к священникам, то есть который здесь тоже в чате у нас находятся. Батюшки, при всем уважении к вам, как бы вот догматически там беседы со мной здесь вступать в чате не нужно. И, ну, наверное, что, поехали, да, Михаил? Да, вопросов уже большое количество. Mm -hmm. Первый вопрос поступил от Сергея Сависько из Читы. спрашивает, что такое воск? Сергей, что такое воск? Это такая желтая хренотень, из которой делают э, свечи. То есть, Сергей, я же ну, прямо только сейчас сказал, я не Яндекс и не Гугл, чтобы отвечать на такие вопросы. Ищите в Яндексе, в Гугле, в Википедии, и я готов отвечать на вопросы, ну, примерно, как начать свечной бизнес, как его раскрутить, как продавать свечи, технологии изготовления свечей, а, ну, не что такое воск. Так, надеюсь, ответил исчерпывающе. Что там у нас дальше? Из чего состоит парафин? Вопрос подобного же образа от Дмитрия Михайлова. Так, Дмитрий, да, следом еще один вопрос, вы все втроем идете в БАМ, то есть ищите в Гугле, в Яндексе. Так. Окей. Mm. Чем покрасить воск, спрашивает Екатерина Брынева. ух ты. Uh -huh. Екатерина, ну, чем покрасить, покрасить воск, есть два способа. Первый способ – это пойти в магазин канцелярских товаров. А купить там разноцветных восковых мелков, покрошить их дома на терке и покрасить ими э, свечи. В чем минус? Минус, э, минус в том, что эти свечи будут э, коптить, не, не, ну вообще очень будут сильно коптить, дурно пахнуть. Э, в чем основной плюс? Это, конечно, деш, дешевизна. То есть вы за сущие копейки можете эти мелки приобрести. Ну и второй путь. Приобрести специализированные красители для окраски свечей можете в нашей компании, можете в любой другой компании. То есть тут я сам пиаром не буду заниматься. То есть наша рекомендация это красить вот специальными красителями свечи. Так, далее. Безвреден ли краситель для воска? Спрашивает Евгения Шараева из Лениногорска евгения ну вот смотрите опять предположим если вы приобрели вот эти восковые ну, красители мелкие в, в, в канцелярском магазине то и если у вас здоровье там, ну, не знаю позволяет то конечно оно как бы безвредно если вы все-таки, ну, утонченная натура или, скажем, ну, беременная, есть такие вот среди наших клиентов, девушки в депрессе, которые беременны, они приобретают э, именно качественные немецкие красители, поскольку они бездвижны для, для здоровья. Ответил я? Да, ага.